Как у всех хордовых, у человека на ранних стадиях развития обязательно формируется осевой скелет. Хорда. Над ней развивается нервная трубка, а под ней первичная кишка. Нервная система имеет трубчатое строение и расположена в спинной области тела. Кровеносная система человека замкнутая и сердце находится в грудной полости тела. Дыхательный аппарат сообщается с внешней средой через глотку полости носа и рта.